Я вижу, как Господь присутствует здесь сегодня. Я хочу помолиться перед своей проповедью. Отец наш, я прошу, чтобы ты вел меня. שלך, כל הקהל, כל שרואה, чтобы наполнил меня Твоим Словом, чтобы ты בתית, открыл там, сердца всех слушающих и смотрящих, לעודד, чтобы Твое Слово могло לתאר, очищать нас и ободрять нас, אותם, и укреплять, и приближать к Тебе. И чтобы никакая сила, להתнגד, которая хочет противостоять нам, يצליח не смогла преуспеть. Во имя Ишуа. Аминь. Амин. Последний раз, когда я проповедовал, я говорил о пробуждении. Это было уже месяц назад но с того времени я стал больше и больше приближаться к богу искать его лица искать его воли и его водительство и бог начал говорить ко мне Изменять להתחיל, להתחיל מסרים, и давать какие-то слова. והיום, המסר, אתכם, כמה, כמה и сегодня через свою проповедь я хочу поделиться некоторыми откровениями, которые я получила. И, и я сегодняшнюю проповедь назвал любовь, молитва и сила в духе. Не знаю, насколько мы сможем все успеть сегодня, но мы посмотрим, как Бог будет вести нас. Ахава. Любовь. שמכירים אתלוים טוב. Среди нас есть люди, которые хорошо знают Бога. מחפשים אותו. Возможно, есть люди, которые только ищут Его. Есть, которые вообще Его не знают. דיבר שיש להם פשטו אומ בפניהם. И то, что Сашко рассказывал, у них внутри есть пустота. И они ищут, как наполнить ее. An Но Божья любовь огромна. و... я хочу прочитать один, uh, одно место Писания, которое a... связано с Божьей любовью. Yohanan, Написано в 4, 1 Иоанне, 4 главе, 1011 10 Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Он полюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Мы не до конца понимаем, что значит Божья любовь. Я даже когда-то проповедовал на эту тему, и я хочу немножко еще сказать об этом. И написано, что Иешуа был равен Богу. Но он оставил это место и он спустился в наш мир в образе человека. Подумайте о ком-то кто имеет всю силу и власть и у которого, которому принадлежит весь мир. И он оставил все ради тебя. Потому что мы этот мир, мы грешные люди. Но Бог судья праведный. И он судит грех. Он должен воспроизвести свой суд. Потому что он истинный и праведный судья. И если мы придем на его праведный суд, нам за все наши грехи полагается наказание смертью. И были разные наказания за разные грехи. Побить палками. И и были разные виды наказаний до смерти. А то, что произошло с Иешуа, Он все это наказание взял на себя. Весь стыд. И всю боль. ולקח על עצמו במקומותנו. Он взял на себя вместо нас. אהבה שלנו. И <אז> в этом заключалась его любовь. אני באמת רוצה, чтобы там пошёл тидамьяну и About, я хочу, чтобы вы представили, вот сегодня Виктор говорил про образы. И сейчас вместе со мной закройте ваши глаза. И я уверен, что вы сможете почувствовать Божью любовь через то, что я буду говорить сейчас. И представьте себе Иешуа, распятого на кресте. Вот он висит на обнаженной на этом кресте. עליו, и все смеются над ним. ויורקים, смеются и плюют. המלחים, царь царей. מבויש, который переживает стыд. מדמם, и Голова его из, из головы истекает кровь. И все его, на всем теле нет одного кусочка живой кожи, потому что весь он в ранах. И что он сделал? Ничего. Он не совершил никакого преступления. Написано, что даже лжи не было в устах его. Но все это это наказание, которое заслужили мы. Это наказание всего этого мира. ты должен был быть там. Но Иешуа выбрал быть там вместо тебя. И такова есть любовь Бога. И Божья любовь, она безусловная. И Он возлюбил тебя, когда ты еще был в своих грехах. Он первый сделал шаг по направлению к тебе. И Он уже совершил все. И Он все заплатил всю полную цену. Это Божья любовь. <говорит> Это то, что он сделал ради нас, ради каждого из нас. И в послании Ефесянам есть стих. Мы сейчас закончили изучать послание <говорит> к Ефесянам. Господь, он говорит, я хочу, чтобы вы попытались постигнуть Божью любовь, которая превыше нашего разумения.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 Понять Его огромную любовь. И когда мы начинаем только понимать, что-то начинает происходить внутри нас. Что-то начинает изменять нас. Наше отношение к Нему. Наше отношение к людям вокруг нас. Наше отношение к вере. Многие вещи могут измениться. התפילה, и это моя молитва, чтобы мы только могли попытаться понять его великую любовь. Однажды к Ишуа подошел молодой человек, хахам, мудрый и умный человек, который знал Писание. Он сказал, скажи мне, какая самая наибольшая заповедь в законе? Ишуа сказал, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всем разумением. И он говорит, а вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Что значит любить Бога? Что значит любить Бога? Я видел такое видение, что Иешуа стоял на сцене. Не на этой сцене, не в нашем зале. Но это было где-то на улице, он стоял на сцене, он... Говорил он, <re� accessories of God> рассказывал Божье Слово, но его голос не был слышен. Точно, никто не мог услышать его. Потому что вокруг сцены было очень много людей. И все кричали. И все кричали и говорили Замолчи. Уходи отсюда. Мы вам. не хотим тебя слушать. Люди были очень против. И большинство было таких. А с левой стороны была маленькая группа верующих людей. Я тоже стоял там. И мне хотелось выйти на сцену и помочь Ишуа. И... и я начал что-то говорить и получил такое же отношение. Заткнись и сиди тихо. И, и были люди, которые просто стояли и молились за, это, за этих людей. הם היו מתפללים בתוך חליפם ולא מפילו בלי קול. <אח> אבל איכשהו, כל. они молились в сердце даже и не произнося слов. но каким-то образом толпа услышала их молитву. и они тоже подходили к ним и говорили замолчите. тогда я начал спрашивать Иешуа я спросил, кто все эти люди? Почему они такие агрессивные? Почему они не принимают тебя? Он сказал, это мир. Но я говорю, ну как же написано, что все творение жаждет, и они ищут Божьей любви? Он говорит, это правда. Есть очень много открытых людей. И нужно собрать эти плоды. И я сказала, что делать с этими людьми, которые против? Они такие агрессивные, они так противостоят. Нужно ли нам замолчать и не говорить? Он говорит, ни за что на свете нет. Он говорит: вам нужно продолжать и проповедовать Благую весть и делать это с мудростью. Я сказала, что еще делать, они очень против. Он говорит, вам нужно любить их. Вам нужно изливать свою любовь к ним, несмотря на все их, их противостояние. Говорить с мудростью и дать любовь. Но то, что удивило меня во всей этой картине, что очень мало было верующих среди этой толпы, тогда я спросил его, а где все верующие, почему их так мало? И то, что он ответил, просто мне принесло боль в сердце он говорит каждый верующий заботится только о своих делах у них есть свои каждодневные дела и заботы у них есть свои каждодневные желания и они планируют свои собственные планы и они не пекутся обо мне. они и я спросил, а что насчет нашей общины? До того, как он ответил мне, я сначала спросил его, а что по поводу нашей общины? он говорит у вас есть хорошие люди которые заботятся о других людях שלהם, אחרים, אני, они любят ä, других людей и они помогают и проявляют свою любовь они служат и אחרים. дают любовь другим людям но они не пекуутся обо мне они все еще ставят свои желания на первое место. И тогда я спросил, и тогда я попросил его, измени нас. И тогда еще посмотрел на меня особенным взглядом полным любви и милосердия. И мне не нужно было даже ждать ответ, я понял. Он говорит, я не могу это сделать. Они сами должны измениться. И тогда я сказал, ну вот какие, что именно физически, какие действия мы должны предпринять, чтобы измениться. Он говорит, это не связано с физическими действиями. То, что мы делаем каждый день, с этим все в порядке. Мы идем на работу. Мы заботимся о наших семьях. Он говорит, это нормально, здесь ничего не нужно менять. Они должны изменить что-то в своей голове. Это это натив это они должны изменить порядок кто стоит на первом месте о чем ты заботишься во-первых что они прежде всего должны искать меня а только потом все остальное за это это было очень это был особенный разговор и она продолжала молиться начал мол, продолжал молиться за нас и за нашу общину что нам нужно изменить что-то внутри я почувствовал на себе когда ем когда я начал и к Богу приближаться больше, то каждый день мой оставался таким же. Потому что я также продолжал ходить на работу. Также продолжал делать все вещи, которые делал вчера и позавчера. И тогда я спросил, можно спросить, а что ничего не изменилось? Очень сильно изменилось. Бог начал менять меня. Он начал изменять мои понимания внутри. Мое отношение к людям. Очень много он начал менять внутри. Очищать. Очищать и очищать. И вдруг ты смотришь на этот мир, на людей другими глазами. Он начал, он начинает наполнять тебя силой. И ты на работу приходишь, ты тот же человек, но у тебя есть сила. דבר, כוח, לעודד, Ты также разговариваешь с людьми, но ну, вдруг у тебя есть сила ободрять и любить. יודע, לכם, и можно спросить. שהפוך, גם, и также, я по-другому скажу, я тоже обычный человек, שמתайф, который устает, בחיים, которому сложно в жизни сложно вставать на молитву наше тело слабое но Бог хочет нас такими чтобы Он был на первом месте и тогда я спрашиваю Сложно мне, все еще сложно ли мне вставать утром на молитву. Продолжаю ли я быть уставшим? И ответ, да. Это сложно. Но кто дает утомившемуся человеку силу? И кто поднимает молодых, которые падают? только Бог Бог дает силу написано, что наша плоть немощна но дух силен иногда ты просыпаешься и нужно встать с кровати и вообще сил нет тебе хочется еще поспать и еще поспать и особенно зимой, и особенно в дождь. А ты завернут в теплое одеяло. Какая молитва? И тогда я провозглашаю сам в себе. Тело слабое, а дух сильный. И я хочу, чтобы тело было слабое. Я хочу, чтобы дух превозмог мою плоть. Чтобы не плоть превозмогла мой дух. Чтобы силу я получала от духа чтобы противостоять и продвигаться вперед. Божьей силой можно делать разные вещи. Это любовь по отношению к Богу. Искать Его и поставить Его на первое место в своей жизни. И проводить время вместе с Ним. Иешуа сказал, вторая заповедь подобная первой ⁇ возлюби ближнего своего как самого себя. Много людей вокруг нас, братья и сестры, люди в этом мире. И есть несколько видов любви. На греческом языке есть четыре вида сторги. Первый вид любви сторги. Это любовь, которая между близкими людьми, как мама любит своих детей особенная любовь это очень сильная любовь эта любовь может делать много вещей и я думаю что такая любовь она может побудить человека пожертвовать собой ради тех кого он любит я знаю что здесь есть немало мам вы можете согласиться что вы готовы пожертвовать многим ради своих детей это особенная любовь которая существует филио. Есть еще один вид любви, который называется филю. Это любовь, которая больше на уровне привязанности. Если кто-то тебе нравится, у тебя есть привязанность, ты даешь ему почувствовать свою любовь. Но если тебе человек этот не симпатичен, то ты не испытываешь к нему этот вид любви. Это такая любовь, которая должна быть взаимная. А если ты кого-то любишь такую любовью, а тебе не отвечают, так она сама по себе проходит. Есть еще один вид любви, про нее практически не говорится в Писании. Но она существует, ее дух в Писании существует. Это любовь называется эрос. Эротика это это любовь которая ищет только э, страсти, это, э, любовь, ищет только, э, страсти. Э, ты можешь использовать человека ты можешь э, э, переспать с ним и все и больше тебе уже ничего не надо аэр умх и это эгоистичная любовь, которая ищет своего. Эгоизм. Рак бишвили. Только для меня. Только мне. Все вокруг меня. Я центр этого мира. Это такая любовь. Все мне послужите. Женщина, иди сюда. Почему посуду не помыла? У меня дома грязно. Где мой пирог? Это любовь, которая не дает ничего взамен. Это любовь, которая разрушает. И э, в, в Писаниях, в Новом Завете, эта любовь называется злом. Потому что эгоизм — это зло. И мы не хотим, чтобы у нас такое было. И если это существует, то стоит от этого избавиться. אחרת, Есть другая любовь, אלוהים, Божья любовь, אגפה, נעים, которая называется Агапы, безусловная любовь. וכשכתוב, И когда uh, написано ⁇ Возлюби בожь, Бога ⁇ или ⁇ Возлюби ближнего ⁇ там используется слово ⁇ Агапы ⁇ В месте Писания, которое прочитали в Иоанна, написано, что как Бог возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Это не то, как я люблю самого себя. Это как Бог возлюбил меня. Вы понимаете разницу? Мы иногда мы любим себя и также готовы любить другого. Мы можем попытаться. Иногда мы ненавидим себя. Иногда я думаю, какой я бедный человек. Какая я несчастная. У меня все плохо какую ты тогда любовь дашь своему ближнему? Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы возлюбили другого, как я возлюбил вас. Это любовь безусловная. И любить кого-то безусловной любовью, это непросто. Я расскажу, что со мной произошло, мне даже где-то стыдно. Но Бог обличил меня очень сильно. Несколько недель назад я был вообще не в, в нацерате. Проповедовал там, и все было хорошо. Вернулся домой. И там община очень маленькая. И там есть люди, которые особенные особенный. Возможно, Бог хочет, чтобы я использовал это слово. Есть некоторые с физическими недостатками. Есть некоторые, которые с умственными недостатками. И они странно себя ведут. И у нас была домашняя группа, и тогда я рассказывала, как я съездила, и говорю, ну там вообще все сумасшедшие. странно. Кричат во время собрания. мы сидели, разговаривали, смеялись. זמן, И, примерно прошла неделя -а Elohim, oh, И в, в, Но из молитв, когда я начал молиться, Бог меня очень сильно обличил Он говорит, как ты смотришь на этих людей? Так ты о них говоришь? Я за каждого из них заплатил цену. А чем ты лучше каждого из них? Чем ты лучше каждого из них? Я люблю их, может быть, даже больше, чем тебя. Мое сердце открыто для них, так же, как для тебя. Pesuki, И, אומר, он... И он напомнил мне стихи, где Ишуа говорит, что больные нуждаются во враче. ולא, Нездоровые, а больные нуждаются во враче. Не поднимай себя над ними. Они очень драгоценны для меня. Они мои. Бог наполнил меня такой любовью, просто изменил меня в тот момент. Он показал свою любовь к этим людям, как Он любит их. Он говорит, не пренебрегай никем. Это было очень сильно. И он напомнил мне стихи из первого Коринфина, первой главы. Он говорит, посмотри на того, кого Бог избрал. Кто из нас сильные герои? Но он избрал паши. Тех, которых которыми все пренебрегали, <гулам> אותם, которых все отвергали. Но я люблю их. И хочу, чтобы ты также полюбил их. Он так хочет, чтобы мы любили других, как он полюбил нас. И только он мог, может это сделать. Я задаю вопрос, все ли изменилось в моем характере на сто процентов? Нет. Но частично да. И в правильный момент Бог действует, и если нужно, меняет и меня еще. И то, что самое интересное. Я после этого подумал, Бог обличил меня, потому что я приходил к Нему в молитве. Он обличил меня, потому что я потрудился встать перед троном славы. Но если бы я этого не делал, это такие вещи, которые, ну, мы все посмеялись весело над этим. И не было, не то чтобы мы сильно нагрешили. Вы знаете, даже среди верующих смеются над другими людьми. Есть очень много людей, которые похожи на это. Дворим, היה, Есть, по... Есть вещи, которые похожи на то, что произошло. Мы иногда э, что-то делаем и даже значение им придаем. Если бы Бог не обличил меня, я бы продолжал так же жить. Я думаю, что есть много, что находится внутри нас, и мы продолжаем с этим жить. Если ты не приходишь с этим к Богу, если ты не приходишь к Богу каждый день, если ты не пытаешься войти в Его присутствие, Тогда он тебя не сможет обличить. Ты будешь продолжать все это делать и будешь рад. Но когда что-то черное находится в его свете, то это очищается. Вы понимаете, о чем я говорю? Если мы приходим к нему, то он очищает нас. Если мы еще раз приходим к нему, он опять очищает нас. Он указывает на, на, на наши грехи. Он хочет направить нас. Он он очищает, очищает, нас. очищает еще и еще. Но если ты не приходишь к нему, то это не происходит. Ты можешь быть хорошим верующим и продолжать жить, как ты живешь. И это будет нормально. Скорее всего. варшини. Когда мы людям, второе, когда мы говорим о любви к людям, это то же, что произошло несколько дней после. Когда мы пренебрегаем другими людьми, люди, которые находятся в определенном положении. Подумайте, что среди вас у вас есть друзья, и все эти друзья верующие, и вдруг кто-то, кто начинает грешить. И спускается вниз. И вдруг ты как бы смотришь на него, и так между делом говоришь ему, ну все, хватит, остановись но он продолжает. Человек спускается в еще И что, что. коре, это не биф ним, за и я думаю, что происходит это у многих, и такая э, реакция своего рода, что ты начинаешь быть против этого человека. Ты где-то начинаешь осуждать его. Говоришь другим, смотри, что с ним происходит. Он полностью упал. И ты обвиняешь его. Может ты это делаешь сам в себе, может перед другими людьми, это не важно. И это происходит между нами, между верующими людьми. И тогда в одной из молитв со мной произошло следующее. Что такие были у меня чувства по отношению к одному человеку. Человек, который немного отошел, может сильно отошел, Elohim, только Бог знает. И у меня было чувство вины по отношению к человеку. И тогда Бог говорит мне, почему ты так относишься к человеку? Человек падает. Почему ты не простираешь ему руку? Почему ты еще сильнее наступаешь на него? Почему ты еще сильнее втаптываешь его в грязь? Своей виной, своими словами, своим отношением кто тогда его спасет кто за него встанет кто прострет ему руку и тогда Бог опять наполнил меня такой же любовью как до этого он говорит я именно ради этого избрал вас זה, מאמינים, именно поэтому вы верующие люди, люди, которые должны стоять за падающих. יודע, в нашей жизни это происходит много. Когда мы видим молодежь, которым все равно. Они не очень открыты, или пренебрегают, или мир их очень сильно э, тянет за What собой. И тогда ты говоришь, ладно, пусть идут, делают что хотят, что я их папа, или я их мама, это их выбор. Но Бог говорит нет не пренебрегай не пренебрегай любым встань за него простри ему руку и помоги ему вернуться к небесному Отцу и это истинная любовь и только Бог наполнен такой любовью Такая любовь э, по природе в нас не находится. Это любовь, которую приходит от Бога. И возможно, для того, чтобы наполниться этой любовью, нужно сначала очиститься. Нужно быть другим инструментом. Выкинуть старый инструмент и принести новый который готов служить Богу. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим говорить, потому что очень важную часть, очень важная часть во всей этой теме, это молитва. Я знаю, что мы, как община, есть те, которые больше молятся, есть те, которые меньше молятся. Есть те, которые вообще не понимают, зачем это нужно. Я хочу только сказать пару слов, и, может быть, в следующий раз продолжим почему мы не молимся почему мы не молимся есть несколько причин иногда мы не верим в силу молитвы мы не верим что можно получить ответ это одна из причин Иногда у нас есть большое разочарование, когда мы много лет молились за что-то, это не произошло. Может быть не годы, может быть месяцы, может быть недели, но этого не произошло. И тогда, тогда мы отказались и говорим, ну, молитва не работает. שבשבילה, תפילה, מאוד, מאוד а есть те, для которых молитва это очень скучно. А Все то же самое. Бог благослови меня, تبارخ. мою семью. Все то же самое. А И это неинтересно. באמת, זה, זה, זה, זה, תפילה, זה. Что это за молитва? Но так многие из нас живут. Когда мы так смотрим на молитву, мы не понимаем, что может быть больше, и в этом есть причина. И я еще говорил, что у нас есть разные приоритеты. Мы думаем про другие вещи, и молитва не стоит на первом месте. Мы не понимаем, что это за тайна, что это за основа веры и что это может сделать. И еще одна вещь, которая может быть критичной, התחייבות, שאנחנו, э, это что у нас нет обязательств, что мы слабые. У нас нет самодисциплины. Ain't مشмат. Ain't مشмат. И если ты один день захотел, то через два дня из-за отсутствия самодисциплины уже ничего не происходит. Возможно, есть и другие причины для каждого. Я хочу, чтобы вы представили, Что, что ваша молитва может изменить характер человека, что ваша молитва может изменить сердце и мысли этого человека, что его молитва может побудить и э, попросить прощения и измениться внутри что ваша молитва может обличить его что, -что, -что бог обличит его и он покается тогда не стоит ли молиться скажите, не стоит ли тогда помолиться? когда ваша молитва может неверующего человека привести к вере что ваша, падает, жизнь, что ваша молитва может спасти человека который падает и изменить всю его жизнь и, и вытащить его из грязи и привести его в чистой одежде к Богу Ваша молитва может изменить то положение, в котором вы находитесь, обстоятельства, которые происходят с вами, то давление, в котором вы находитесь. И ваша молитва может исцелять других людей. Молитва может исцелять других людей. Бог дал нам эту силу. Ваша молитва может разрушить противоборствующие силы. И победить силу дьявола, потому что написано, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Почему мы не верим этому? Потому что тоже есть причины для этого. זה, Или мы просто не верим и не готовы это принять. Или мы не используем, не исполняем это в Perhaps нашей жизни. לא, לא, и тогда ничего не происходит. Иногда мы не постоянны. Не постоянны в нашей молитве. Я расскажу вам один рассказ и на этом закончу. Был один человек, который решил, что он будет молиться за пять других человек. Это люди, которые были совсем неверующими. Может, это было, были его друзья или родственники, я не знаю. И он пообещал, что каждый день он будет молиться за них. وهנה, שנה, שנה של тפилот, יום -יום, И... И через год э, постоянных молитв один человек пришел к вере. И он был рад, что один человек пришел к вере, и Бог услышал его молитвы. Для него это был как первый плод. Несмотря на то, что это был целый год, но его это ободрило, он продолжил молиться. Через три года еще один пришел к вере. И он еще раз пришел к Богу и поблагодарил Его. Он говорит, Отец, моя молитва работает. Он не сдался после месяца и недели. После пяти лет еще один человек пришел к вере. Но самое интересное, Человек, что за одного человека он молился за 64 года. 64 года каждый день. 64 года он молился за одного человека, чтобы он принял Бога. И он не видел, что это происходит. Не видел, что это происходит. Он был уже пожилым человеком, он умер. А во время похорон его тот человек покаялся. Бог отвечает на молитвы. Если мы не отказываемся. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя, Отец наш, царь наш. Я молюсь, чтобы Твое слово работало внутри нас. Чтобы это не было просто информации. Но чтобы это изменило нас, и мы бы воплотили это в жизнь. Я молюсь, чтобы ты наполнил нас своей любовью. Любовью Агапы. Любовью безусловной. Чтобы мы могли любить тебя и искать твоего лица. Чтобы мы могли приближаться к тебе. И получать от тебя силу. Чтобы мы могли стоять за людей, которые падают. Чтобы мы ни от кого не отказывались чтобы мы были те, которые простирают им руки. Наполни нас изнутри. И очисти нас. И обрати нас, потому что мы тоже ошибаемся. Мы нуждаемся в твоей силе. Помоги нам укрепиться в молитве. В имя Ишуа Мессия. Аминь. Амин. Thank <music> you.